Приветствую вас, дорогие мои, с вами я, Епископ Валерий наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте наши видео, ну и поддерживайте нас по возможности, которые у вас есть. Кто-то молитвенно, кто-то финансово, за все благодарны. Вы видите, канал развивается, канал растет, разные эксперты приходят на канал, слава Богу. Недавно посетил, был на встрече, на одной пригласили, много постаров собралось, вот все интересовались, спрашивали о том. О чем? Вот, и один вопрос, которого я давно уже ждал, я его услышал, вот. а что почитать? Знаете, не, не, не часто от пастырей услышишь, что почитать можно, какие книги, и я вдруг понял, что давно уже не делился с вами, с нашими зрителями, что почитать в первую очередь, вот, для пастырей тоже очень важно, для саморазвития, самопознания вот, мир не стоит на месте, все развивается, и мы с вами должны развиваться, не останавливаться на достигнутом Итак, сегодня я хотела представить вам одну книгу, которую в первую очередь рекомендовал бы вам почитать Немного скажу о ней, немного поразмышляю, даже может быть, вот, но определенно просто рекомендую, советую прочитать ее вдумчиво. Мы живем в очень интересное время, когда все меньше и меньше у нас остается времени поразмыслить, поразмышлять. А это просто необходимо. Вот Вдумчивое чтение, не чтение заголовков, не чтение наспех что-то там в, в телевизоре, в компьютере, знаете, в новостной ленте, когда у нас вот такое маленькое клиповое мышление. Мы посмотрели, забыли, посмотрели, забыли. Мы тысячи Тысячи, сотни тысяч новостей за год просматриваем вот. Но от этого мы не умнеем, к сожалению Качество знаний падает, с этим соглашаются очень многие ученые Они видят, смотрят, как развивается человечество, как развиваются люди А многим кажется, что чем больше информации вот мы, мы проглатываем Тем, ну, обычно из новостей, из СМИ, тем как бы... Мы развиваемся, тем умнее мы становимся. Было время даже вот в 90-х, 2000-х, когда пошло, же, что все книги отойдут, они никому не нужны будут, бумажные книги, да, что все это прошлый век, появились читалки электронные, потом всякие айпэды, телефоны, и нам казалось, что вот-вот и мы будем читать. Но не всегда мы читаем, и, конечно, книгу ничто не заменит. Тем более наш мозг так устроен, что мы не можем... Мы можем заниматься разными делами, но вот читать вдумчиво и заниматься каким-то другим делом, это не, невозможно. Вот, невозможно. Конечно, был период развития человечества, вот, индустриальный такой, когда люди... Меньше было развлечений, но они больше читали дома, и это дало свои плоды, дало свои результаты. Вот. Поэтому вот Бытует такое мнение Чем больше мы получаем информации Тем больше мы знаем Но это неправда Вот Ученые, которые занимаются когнитивными науками Они говорят, что это, это неправда Мы не больше знаем вот, Поэтому читать, читать книги надо медленно Вдумчиво Читать, размышлять над текстом вот, и я рекомендую сегодня вот книгу, которую я представлю, я ее рекомендую прочитать вам, ну, как минимум за месяц. Можно несколько книг читать сразу, ну, вот я обычно читаю там от пяти до восьми книг. Они лежат на, на, на разные, так сказать, есть книги на настроение души, у меня есть несколько книг с, по, с поэзией. Вот Открыл для себя, что иногда надо Что-то такое для души Несколько буквально хороших Христианских таких э, Поэтов, э, которые читаю Ну вот бывает состояние души, что хочется Почитать стихи, обычно я не любил И не люблю никогда читать стихи Вот, но интересные книги Книги, которые развивают себя Вот, они лежат у меня э, На столе долго и в определенном Порядке, в определенных каких-то Ситуациях я их прочитываю, и перечитываю. А автора, которого я вот сейчас хотел бы вам порекламировать, это Марк Аврелий, христианам он известен, один историк христианский в первые века христианства, очень много о нем писал, и с его именем, с именем императора Марка Аврелия связывает какие-то очень сильные и серьезные гонения на христиан. Но вы знаете, наука, в том числе и библейская наука, библеистика и теология, они развиваются, мы получаем новые знания из других источников, и сегодня многие те, те старые знания, которые мы имели о том же Марке Аврелии, они подвергаются, подвергаются очень серьезным, скажем так, очень серьезному пересмотру. Вот. Марк Аврелий, вот я его книгу представлю вам, она называется «Наедине с собой». Наверное, вы найдете в разных а, изданиях, разных переплетах. Ну, найдите для себя, удобную для вас книгу с удобным шрифтом, вот, с удобными, а, скажем так, расположением. Ну, всегда приятно, когда есть книга, она пахнет книгой, знаете, есть широкие поля, вот, Что я использую для чтения книг? Ну, я вам покажу три инструмента, которые я использую Карандаш я использую Я использую желтый маркер Иногда еще какой-то добавляю И я использую ручку вот. Но ну, Это мое мнение Я всегда читаю книги именно так Что-то выделяю Выделяю цветом а Где-то ставлю какие-то галочки Где-то ставлю какие-то свои заметки Пишу на полях Поэтому книги хорошо, когда есть хорошие поля ну, вот здесь неплохие поля, вот, отведенные. Всегда можно что-то написать, пометить что-то для себя. Все мои книги, они вот в таком виде я стараюсь читать с карандашом, с ручкой и с, с, с выделителем, так сказать, с маркером. Вот, вот эту книгу я получил на день рождения от моего сына, мой старший сын Давид, который политолог. Он подарил мне эту книгу, сказал, «Папа, перечитай». Вот, книга простая, небольшая, в оглавлении вы найдете, что она поделена на книги, 12 книг, Но ну, это главы, скажем так, по-нашему, вот. и я, прочитывая уже часть этой книги, вот сколько, полгода она у меня вот, в январе не читал, но потом взялся читать и несколько раз, вы не поверите, я перечитывал первую главу. Уже много раз я ее перечитал, перечитываю, кому-то прочитывал. Я был потрясен, конечно. Кому-то, может быть, это покажется скучным, но я был потрясен вот зрелостью человека, который умеет быть благодарным. Кто такой Марк Аврелий? Он не только... Император Римской империи, он был философом, стоиком. Кстати, в Европе заново открыли, в России немного попозже его, первые книги перевели, по-моему, в 1900-х каких-то годах. Вот. Но Европа открыла где-то в конце 15-16 века стоиков вообще как философов и Марка Аврелия. В стоицизме я не буду сегодня вдаваться, вот это очень интересная философия, которая очень близка к христианству. Вот Это философия, которая ставит разум или рацию на, на очень высокое пьедестал, на очень высокое место. Я скажу так, что эта книга, вот эта книга Марка Аврелия, она входит в тройку самых читаемых, скажем так, книг европейских элит. Вот люди воспитывают свои элиты на этой книге, на умении думать, на умении размышлять, Первая глава, почему я сказал, я на ней остановился, Марк Аврелий, император Римской империи, он, он пишет, вот я зачитаю несколько вам, скажем так, она поделена не только на книги, но и маленькие такие главки, первая, вторая, третья, там строками идет, вот он пишет, «От веры моего деда я унаследовал сердечность и незлобливость». От славы моего родителей, оставлены им по себе памяти, скромность и мужественность. От матери, благочестие, щедрость, воздержание. Не только от дурных дел, но и от дурных помыслов. А также простоту образа жизни, далекую от всякой роскоши. И дальше он вспоминает разных людей, которыми он встает. От учителей, от каких-то людей, которые работали с ним. В конце только он вспоминает отца, чему он от отца научился. Вспоминает богов. Не бойтесь этого, потому что надо над всем размышлять, над всем думать. И эта книга вот меня лично заставила, заставила действительно сесть и подумать, а кто в моей жизни оставил глубокий след и чему, от кого я научился. Что хорошего, доброго, святого я взял от каких людей. И... Это заставляет тебя размышлять, вспоминать, оценивать свою жизнь, оценивать людей, с которыми попались на твоем пути, с которыми ты встретился, с которыми ты подружился, кто какое влияние на тебя оказал. Это, знаете, это очень хорошая такая тренировка для памяти, для воспоминаний и для настоящего, чтобы действительно оценить, кто и что вложил в твою жизнь, помнить свое наследие. Знаете, не просто вложил, да, а вот наследие. Именно что ты наследовал, что ты взял. Наследство, как правило, это какие-то ценности, которые оставляют нам предки наши, наши родители. Вот, поэтому, поэтому э, книга очень интересная, книга очень важная. Вот, не буду долго говорить. Почитайте сами, рекомендую читать хотя бы там, ну... И возвращаться там, прочитали главу, поразмышляли, там вечеру, они небольшие, главки по нескольку страничек, вот, возвратитесь еще раз, еще раз перечитайте, поставьте перед собой какие-то вопросы, подумайте, я вот отвечаю на тот вопрос, что почитать, потому что меня спросили пастор Альберт, что почитать? Вот. я покажу вам много книг из своей библиотеки, потому что я сам человек книжный, я постоянно везде, где бываю, я смотрю книги, я покупаю книги, я читаю книги, вот. и мне есть что, чем с вами поделиться, тем более сейчас такое время, но ну, не простое, но вот перед этим пару лет я смотрю, очень много развелось, очень много маленьких издательств, тиражи книг, 50-100 экземпляров, 500 экземпляров, вот. это очень редкие книги, редкие издания, вот, переводные часто Бывал на нескольких книжных таких выставках, ярмарках Куда приезжали разные У нас калуги были такие Разные издательства Интересные, самобытные Которые, скажем так, узконаправленные Я потом покажу вам книги Расскажу об этих издательствах Все сейчас можно заказать По электронным почтам Все можно купить вот. Эта книга Марка Аврелия «Наедине с собой» Она действительно, вот, вот, мне кажется, у каждого пастора она должна быть в библиотечке, у каждого вообще верующего человека. Неважно, был он христианином или не был христианином, мы можем научиться многому у других людей. Бог рассыпал свою мудрость по всему лицу земли. И, знаете, э, можно научиться всему от всякого. Эта книга оказала влияние очень серьезное влияние на европейскую политику на развитие европейских наук, на военное дело, вы будете удивлены, да, на культуру, на культуру вот, вот этой Европы, которую мы мало очень знаем, на образование. Вообще, наверное, вот то, что привлекает в стойках, это их самодисциплина. Это, чего, это то, чего... Порой нам с вами не хватает, дорогие друзья. Вот, поэтому читайте умные, хорошие книги, наслаждайтесь книгами, размышляйте над книгами. Не, это, книга, это не, вы поймете, если давно не читали книг хороших, умных, думчивых, читается легко, там нет сложных философских конструкций. Э, вот, э, она постоянно заставляет, каждый, вот, каждое предложение заставляет тебя задуматься, заставляет тебя что-то заглянуть внутрь себя, посмотреть, что есть в твоей жизни, вот, и, наверное, вторую книгу я не буду обсуждать сегодня, но, но немножечко скажу, Итак, я сказал уже о важности чтения, вдумчивого чтения, вот, о важности самопознания, саморазвития себя как человека. Вот. Показал вам три нехитрых инструмента, с помощью которых лично я и, вот, и читаю и изучаю. Вот. И вторая книга, которую я также... Я наслаждаюсь ею уже не первый год. Вот, я ее даже не дочитал еще. А, тоже мне подарили на день рождения, Оно уже давно... Да, больше года уже, второй год у меня эта книга в хорошем издании. Это книга Суньцзы «Искусство войны». Вот эта книга, вы ее найдете в разных тоже, я смотрел в магазинах ее много, но я выбрал, опять же, то, что нравится мне. Вот я полистаю вам а, большие поля, а, картинки есть. Вот всегда можно что-то пометить, что-то что порисовать. Это мои личные книги. Вот, и эту книгу я планировал. С начала Нового года начать разбирать с молодежью, главу за главой там, место за местом потому что эта книга очень-очень-очень расширяет наше мышление, наше познание. Вот. Итак, Марк Аврелий. Для тех, кто спрашивал, что почитать. Марк Аврелий. И, наверное, вот немножечко скажу: солнце искусство войны которые изучают во многих военных и не только академиях. С вами был я, епископ Альберт Раткин, канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в своих соцсетях и благослови всех Господь. Читайте умные, хорошие, замечательные книги и размышляйте над ними, над прочитанным. Аминь.